Сделайте глубокий вдох. Очень спокойно-спокойно, медленный выдох. Расслабьте свое тело, как только можете. Сейчас это время для вас. Время для любви. Для исполнения желаний. Время для счастья. Время для того, чтобы быть с собой. Время для разговора с Богом. Или по-другому можно сказать, для разговора с Высшим Я. Просто расслабьтесь. Может быть в этой медитации вы найдете силы или средства, или ресурс для исполнения вашего желания, вашего намерения. Я не знаю, я даже не знаю, о чем я буду говорить. Что бы я ни сказала, это будет во благо вам, мне. И если вы сейчас здесь и слушаете эту медитацию, значит для чего-то вам это нужно. Если хотите, закройте глаза. Если вам спокойнее, с открытыми глазами, оставайтесь с открытыми, когда захотите, закройте. Я благодарю за то, что вы позволяете и доверяете вести вас в медитации. Я прошу вас разрешения и благодарю с любовью. Старайтесь сделать ваше дыхание как можно более свободным, представьте, что ваши легкие это два чистых, наполненных, светлых облак. такого цвета, который вам хочется. Они могут быть прозрачны. или они могут быть голубые, может быть розовый или золотистые. Может быть любого другого цвета, какой вы только захотите. И эти облака настолько воздушные, настолько чистые и настолько прозрачные, насколько только это возможно в любой реальности. Ваши легкие это облака который наполняется прекрасным воздухом нашей любимой планеты. Вы выдыхаете такой же чудесный воздух, который идет во благо нашей любимой, прекрасной, мирной и здоровой планеты. Благодаря... Воздуху, который выходит из ваших легких, растут деревья, сады, цветы, распускаются почки. Это все благодаря вам, благодаря вашим легким. И когда мы дышим, мы больше всего понимаем. как же мы связаны, как же мы связаны с нашей планетой, и все, что происходит взаимосвязано. Нет ничего плохого и ничего точно хорошего, и ничего точно плохого. Все, что происходит, происходит во благо. И если ваши легкие почему-то нечистый или непрозрачные, просто продолжайте очищать их. Очищать их и увеличивать этот образ облаков ваших легких, просто огромных. Пусть они дышат свободно и легко, и пусть они будут настолько большими, насколько вам хочется. Ваши легкие – это свобода. Свобода жить. Свобода выбирать. И сейчас вы можете через эту медитацию увеличить свою свободу в жизни. Тем самым делая свою жизнь счастливой, и независимы. Все в вашей жизнь теперь зависит только от вас. Поэтому чем чище, чем светлее будут ваши легкие облака, тем будет светлее, чище и счастливее ваша жизнь. Продолжайте наполнять ваши легкие облака прекрасным воздухом, который дарует нам наша планета. Расслабляйте мышцы вашего тела, расслабляйте ваш лоб, ваши сколы. Продолжайте увеличивать и очищать ваши легкие, легкие, как облака, расслабьте корень языка и мышцы ши. Все ваши мышцы и внутренние органы, включая живот, ягодицы, бедра, ноги, кисти, руки и пальчики ног, ваши натруженные стопы. Если какое-то место с трудом расслабляется или что-то мешает, можете не игнорировать это место. остановиться и сказать этому месту. Дорогой, дорогой. Дорогой, дорогая. Я вижу тебя. Я знаю тебя. Я люблю тебя. Я принимаю тебя и отпускаю тебя. Ты свободна. Как свободны мои легкие, так же свободна и ты. И снова, начиная с макушки, начинайте расслаблять теперь каждую свою клеточку. Не только на поверхности, но и внутри. Представьте, что каждый маленький миллиметр ваших волос, а если у вас нет волос, просто каждый малюсенький миллиметр на головы и дальше глубже, головной мозг, каждый миллиметр расслабляется и наполняется теплой энергией любви. Это энергия любого цвета, который вам нравится, может быть золотой, а может быть это розовый цвет, а может быть это цвет сердца. Или любой другой цвет, который сейчас вам придет голубой или зеленый, из самой макушки, до самых кончиков, пальцев, ног вы проходите волной любви по отношению к себе. И чем больше вы любите себя, тем больше эта волна захватывает вас с каждым вдохом и с каждым выдохом. От самой макушки до самых кончиков пальцев ног, не пропуская каждую клеточку, каждый атом, каждый миллиметр вашего тела и внутри тела, даже молекулы крови, лимфа других ваших жидкостей тоже расслабляет получает вашу любовь и вы ощущаете что любовь идет отовсюду как будто бы со всех сторон и снизу и сверху справа слева поперек сквозь вас проходят потоки любви это любовь других людей это любовь всего живого на Земле, это любовь самой планеты, это любовь самого космоса, и вы все больше и больше расслабляетесь и наполняетесь этой вечной энергией любви, добра и света, которая всегда есть с вами как внутри вас, так и извне. Вы, вы и есть этот прекрасный источник. Каждый из нас, каждое живое существо, и растение, и воздух, и звезды на небе. Все это любовь. Вы все больше и больше принимаете, отдаете потоки любви и чувствуете, как ваши прекрасные облака легкие стали еще прекраснее и еще свободнее. И позвольте себе эту свободу. Вы рождены в этой жизни, чтобы быть свободными. вырождены в этой жизни, чтобы быть счастливыми. Вырождены в этой жизни, чтобы быть любимыми. И с каждым вдохом вы укрепляете свою любовь, свое счастье и свою свободу. Наполните их энергией любви. Скажите этому месту, дорогой, дорогая, дорогое, я люблю тебя, я принимаю тебя, я вижу, ощущаю и знаю тебя, и я отпускаю тебя. Ты свободен. Отпускайте свой дискомфорт, свой страх, свою неуверенность, свои сомнения, свои старые травмы. Позвольте им освободиться от вас, а вы от них. И позвольте себе сейчас. в мире ощутить энергию любви, энергию бесконечной любви, которую вы можете всегда черпать. Для этого нужно просто дышать, просто дышать вашими свободными легкими. И сейчас. Вместе со своими легкими облаками вы поднимаетесь все выше и выше в небо. И те облака превращаются в чудесные крылья. Или, может быть, для кого-то в парашютики. Они настолько большие, какие вы хотите. И такого цвета, какого вы хотите. У кого-то, может быть, они белые, почти прозрачные. А у кого-то крылья голубые или золотистые, или серебряные, или розовые. Вы видите под собой прекрасную землю. Может быть, города, где много людей. быть это поля моря горы и вы сейчас спокойно спокойно поднимаетесь выше и смотрите сверху на вашу землю и вы видите в ней сейчас лишь только любовь и счастье если вы увидели что-то, что вам не нравится, что-то что вам не нравится, просто направьте немного вашей энергии любви туда, и вы видите, что этот пожар по болезнь прошла. сомневался, чтобы жениться, женились, и вы смотрите сверху, что у них сейчас свадьба, а может быть рождаются дети, и вы продолжаете подниматься все выше и выше, и вот как будто бы вы уже прошли одно небо и оказались на другом. И солнце все ярче и ярче. Оно теплое и нежное. Солнце как будто бы не греет, а просто дает вам поток золотой энергии, которая наполняет вас необычайными качествами. Вы также смотрите на Землю. Пейзажи стали совсем-совсем мелкие, но у вас... Появился талант видеть счастье. И вы видите счастье везде. А если вы еще где-то видите, что вам не нравится, вы направляете поток вашей энергии, и мир меняется благодаря вам. Вы живете в том мире, в том счастливом мире, который вы хотите. И вы имеете полное право жить в своем счастливом мире. И вы расправляете свои легкие крылья или парашютики и измываете все выше. И вот уже другое небо. И землю видно все меньше и меньше. Но вы видите энергию счастья. И вы видите, что Земля почти вся светится огоньками счастья. Может быть, они разноцветны, Или они одного цвета. И вы поднимаетесь выше и выше. И вот уже другое небо. Ваши крылья тоже меняются. У кого-то они становятся крепче. У кого-то больше, такие огромные, как будто восполняют все небо. У каждого свои крылья, такие, какие ему нужны именно сейчас, и они могут меняться. Наслаждайтесь этим процессом. И вы снова смотрите на землю. еще более мелкое и маленькое, но вы также продолжаете видеть энергию счастья, что во всех уголках земли живет счастье. А если где-то вы видите темное пятно или пятно, которое вам не нравится, или цвет, который вам не нравится, просто направьте туда энергию любви и убедитесь, чтобы видно исчезло или цвет поменялся. Почувствуйте себя сейчас Творцом своей жизни, Творцом своего мира. И поднимайтесь все выше и выше на другое небо. И с каждым новым небом вы чувствуете себя все сильнее и все свободнее и у вас все больше и больше сил чтобы менять свой мир и он становился таким счастливым каким вам хочется именно вам сменяется другим, ним. и это бесконечно. Наслаждайтесь этим процессом. С каждым новым небом вы становитесь все сильнее и все свободнее. Ваша сила в том чтобы наделять ваш мир счастье, наделять и изменять ваш мир так, как вам хочется, во благо себе и во благо всей планеты. Наслаждайтесь процессом полета, разверните ваши легкие крылья так, как вам хочется. Может быть, они стали прозрачные и легкие, но вы понимаете, что они держат вас, что они очень-очень надежны. А у кого-то они такие огромные, что вы уже даже не видите, где они заканчиваются. Они бесконечны. Каждому свои крылья. Наслаждайтесь свободой. Наслаждайтесь энергии любые. Наслаждайтесь счастьем, которое вы создаете в своем мире. Словно уйти сон, у кого есть такая возможность. И вы можете навсегда сохранить в своих легких освещениях этих прекрасных крыльев. Крыльев, которые могут менять ваш мир. Крыльев свободы. И всегда помните, что энергия любви всегда с вами и она поможет вам воспринимать все с благодарностью, и с благостью и поможет вам и окружающим просто быть счастливыми. Пошли со мной эту медитацию. Мне с вами было очень хорошо. Спасибо вам, что вы есть. Я всем желаю счастья. На этом медитация завершилась. Вы можете плавно переходить в сон.